что это культура наша, которая говорит о том, что брак и семья, это не может рассматриваться как социальный фактор. То есть наша культура, она культура земледельческая, в лучшем случае купеческая. И она делала свою мораль для земледельцев и купцов, в котором нет понимания о том, что брак это социальное партнерство и о том, что любовь может вообще на втором плане находиться в этом смысле. Что люди объединяются друг с другом на более высших кастах не для того, чтобы любить друг друга усиленно, духовно и телесно, а зачем-то для других целей, которым только на этом кастовом уровне и понятно, зачем люди соединяются. Но этого не показывается. И вся культура, все книги, все прочие прочие источники информации они как раз воспевали вот эту вот неземную любовь великолепными, да? что это чувство божественное ни в коем случае нельзя им пренебрегать. И к понятию социальный успех и брак, и любовь, и отношения ну просто в культуре нашей неприменимы, они считаются такая позиция циничной. И когда мы с вами говорим о том, что все таки на нынешнем нашем с вами уровне развития надо смотреть на вещи иными глазами и понимать, что если люди соединяются друг с другом, они соединяются не только для того, чтобы в одной постели спать. А еще для чего-то, потому что из этой постели они рано или поздно вылезут, должны по крайней мере. Как говорят, брак по Конечно, да, И туда возникают вот эти вот шаблоны, брак по расчету, да, брак, брак с отсутствием любви, это все это делается достаточно плохо. Но давайте подумаем, из постели вылезут, вылезут, что Но. они будут делать друг с другом? Ведь 18 лет тут совсем ничего нет. 18 лет возраст играй гормон. Да, да. То есть это там, там, конечно, мозгов нет, жаль, что их нет у родителей, которые точно также же были задавлены вот этим вот стереотипом культуры. Вот. Но часто мы с вами это понимаем, понимаем а раз понимаем, значит этот шаблон из головы надо будет изгонять. Когда будете работать уже самостоятельно по разбору слов, методику я вам покажу на следующем занятии, обязательно разберите слово любовь, брак. Семья и все, что связано с отношениями.